Всем привет! Это второе видео по созданию модели э, завитка. И мы сегодня попробуем сделать э, завиток из плоского объемный. Напомню, в прошлом видео мы э, сделали полигональную сетку. Сегодня мы ее чуть-чуть поправим, чтобы она была чуть ровнее. И вытащим среднюю часть для того, чтобы наш завиток был более округлым. Сейчас я чуть поправлю сетку, чтобы она была ровнее буду выбирать только точки Ну, я думаю, общий смысл понятен. То есть здесь нужно постараться выровнять э, все полигоны, чтобы они имели э, правильную форму по форме проектируемого заветка. Если необходимо добавить здесь еще ребер, то это можно в любой момент организовать. С этим э, проблем нету. Они, скорее нам всего, понадобятся для того, чтобы сделать объем у края нашего завиточка. Ну, теперь давайте выберем... Давайте выберем грани, э, кромки и потащим их вверх. Сейчас здесь немножечко еще дорисую. Так, попробуем вот эту вот центральную цепочку из кромок вытащить чуть повыше от плоскости нашей поверхности. Выбираю только кромки и через Ctrl выбираю несколько кромок в цепочку. После чего перехожу в изометрический вид и по одной оси просто тяну на какое-то расстояние, ну, например, там на 12 миллиметров. И вот уже ровненький завиточек на всю высоту у нас получился. Давайте добавим сюда еще несколько кромок. Таким нехитрым способом, немного подтягивая различные элементы, можно добиться какого-то трехмерного эффекта. Да, чем плотнее полигональная сетка, тем более э, точная настройка будет обеспечена для э, получения формы. То есть, если мы добавим здесь еще несколько рядов кромок, то наш завиточек станет более округлым. Это в любых э, программах, которые специализируются на полигональном моделировании, такие как Blender, ZBrush. Чем плотнее сетка из полигонов, тем точнее модель и, соответственно, тем больше она занимает место на диске. Давайте выберем еще несколько кромок и также их подтянем вверх. Наверное нужно сеточку чуть уплотнить нарисуем еще один а, контур из ребер который проходит по грани этого завитка Но для начала предлагаю исправить а, полигоны вот здесь чтобы они также а, были прямоугольными для этого я выделю например вот этот вот а, вот эту кромку и удалю ее. и у меня полигон стал вот таким после чего дорисую сюда кромку и то же самое проделаю здесь удалю вот эту кромку и удалю вот эту кромку сеточка стала э, более такой презентабельной так и вот эту точку нужно тоже удалить точку оставим а к ней дорисуем еще немного ребер и то же самое давайте попробуем сделать здесь то есть у нас вот идет ребро и куда-то она у нас упирается удалю два вот этих вот ребра здесь продолжу сюда и вот здесь чуть перенесу вот эту точку Попробовать вот это вот ребро удалить тоже. Не проще ли станет? Наверное, чуть покрасивее будет, покрасивше Доведем до логического завершения И давайте еще немножечко поработаем вот с этой частью Здесь тоже получилась какая-то небольшая несуразица Удалим лишнее ребра и попробуем сделать рисовать новые. Вроде сетка стала чуть получше. Посмотрим, что у нас получилось в 3D. Да, там, где мы удалили ребра, у нас все просило, Но я думаю, это не страшно, сможем поднять. Для того, чтобы увидеть а, кривизну поверхности, здесь, как и в стандартных инструментах солида, есть инструмент Зебра, который позволяет увидеть, как выглядит поверхность, если у нее резкие перепады, и где они находятся. Так, теперь давайте попробуем настроить э, строту ребер, Сделать где-то поострее и сделать где-то чуть сглаженней. Вот эти вот рыбок должны быть острые. Вот они такие остренькие. А дальше идет такой сглаженный участок. Для этого я нарисую здесь еще... Несколько ребер Вот здесь не очень наверное, хорошо получилось Еще нарисую несколько ребер Они будут идти отсюда И при помощи фильтра выбора выберу только их. После чего перейду на изометрический вид и чуть-чуть подтяну. То же самое сделаю и вот с этой стороны, чтобы выделить эту часть, чтобы она была более такой острой. Как бы такую складочку сделаю. Нарисую здесь. И выберу при помощи фильтра выбора одну и вторую. После чего на сглаженном виде чуть-чуть подтащу. Вот у нас уже прям такой совсем Острый э, край получился. Давайте его чуть-чуть опустим. Здесь выберу эту часть и эту часть. И чуть-чуть опущу. И здесь совсем что-то что случилось непонятное перенесу так и вот эту часть перенесу сюда здесь наверное нужно как-то тоже переделать для того чтобы вот эта кромка приходила а, в край нашей детали так а вот это мы удалим вот это мы наверное тоже удалим просто перерисуем. Нужно смотреть, чтобы нигде не было провалов. Если где-то появляются, то их необходимо как-то чуть подправить. Ну, вот, например, вот здесь, чтобы форма и вот в таком остром отображении и в заглаженном была корректного вида. Конечно, все это делается под конкретный инструмент здесь нельзя делать модель не зная как она будет изготовлена но все же Рисуем еще здесь полигончики и попробуем поработать вот с этой части. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось здесь. Теперь выберем некоторые ребра здесь и подтащим их вот к этому центральному ребру Чтобы было чуть оно поострее То же самое сделаем с другой стороны Затем поправим немножко сетку, чтобы она была ровной. После того, как мы провели э, некоторые манипуляции с э, нашим завитком, давайте завершим инструмент и посмотрим, как это выглядит э, в интерпретации солида. Сразу будет понятно, э, где сделано хорошо, а где еще нужно поработать. Но вот здесь вот сразу видно, что здесь еще необходимо явно поработать над поверхностью, ну, а здесь вроде, вроде как вроде как похоже То есть, если мы сейчас выделим э, вот эти вот ребра чуть, чуть растащим, у нас здесь будет более такая округлая поверхность. Да, вот к этой поверхности, которая сделана в этом приложении можно легко добавить ну, э, любую поверхность, э, сделанную стандартными инструментами сольда или сделать э, твердотельный какой-то элемент То есть можно целую готовую плашечку сделать с этим завитком, который потом установят на изделие. Давайте опять зайдем в редактирование модели и вот здесь вот добавим еще несколько ребер. Поправим немного полигональную сетку. И попробуем сделать это место а, чуть более округлой. Попробуем растащить вот эти вот ребра чуть сюда и эти чуть к краю нашей модели. Соответственно, ребер с обратной стороны растащим в другую сторону. Мы сейчас тащим только в плоскости x-y, То есть высоту этих ребер мы никак не меняем. Они все расположены на той же высоте. И вот наш э, завиток в этом месте стал такой более, более кругленький. Можно, в принципе, еще немного растащить э, вот эти ребра. Давайте еще немного растащим э, эти ребра, чтобы они у нас придавали более округлую форму нашей модели. После чего нам необходимо подправить опять же полигональную сетку, чтобы она была ровная, без всяких острых углов и перепадов. Давайте взглянем на наш завиток Да, он здесь стал более округлым А сюда он становится чуть острее Посмотрим, как это выглядит в интерпретации солида вот здесь вот еще одна кромка была теперь мы от нее избавились хорошо бы избавиться еще вот и вот этой э, кромки для того чтобы здесь была ровная поверхность Она вот находится на вот этом ребре Еще один инструмент анализа это э, кривизна, где максимальные и минимальные значения кривизны. Очень помогает, когда делаешь такие сложноформные э, объекты, и сразу видно, где здесь находятся грехи. В чем плюс этого инструмента? Он кстати, показывает онлайн. Я чуть меняю, и здесь сразу э, меняется значение кривизны. Сразу видно, где здесь просела сетка. данный инструмент позволяет э, очень точно э, настроить кровизну прям фактически э, используя его онлайн то есть не нужно там включать переключать его и можно его включить и здесь настраивать сетку я думаю это общий алгоритм э, работы понятен в одном из э, следующих видео я сделаю обзор на инструменты э, данного приложения за что какой инструмент отвечает так, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось с той кромкой. Я завершу инструмент. И, как видите, часть этой кромки у нас убралась. Осталась здесь одна и вот здесь одна. Давайте еще попробуем немножко поработать вот с этой, чтобы этой кромки не было, а была вот такая вот сплошная поверхность. Да, можно также проанализировать качество поверхности при помощи встроенных в Solid инструментов, например, черно-белые полосы. Ну, здесь вроде они как бы и совпадают, но желательно, конечно, от этой кромки бы избавиться. То есть здесь вот ее нету, вот она целиковая такая большая поверхность. Здесь она появилась, и здесь мы ее тоже убрали. То есть можно попробовать сейчас постараться убрать ее и вот с этой вот части. То есть от этой кромки здесь быть не должно. Я обратно захожу в редактирование. И давайте попробуем добавить сюда еще несколько ребер. И поработать немного с точками Стараться делать максимально Плавную округлую поверхность Видите, даже небольшие перемещения иногда вызывают такие значительные изменения. Ну и посмотрим, убрали мы эту кромку или нет. Убрали, но не там. То есть здесь вот у нас стала такая очень округлая поверхность, а кромка появилась с этой стороны и вот здесь. Попробуем еще немного поработать с этой частью. Да, к сожалению, не получается пока убрать эту кромку, но можно посмотреть на эту зебру. И вроде здесь никаких резких таких перепадов нет. То есть и здесь поверхности довольно-таки хорошо между собой сходятся. И то же самое и здесь. То есть... Линии, вот эти черно-белые полосы, они фактически не прерываются. Но есть, конечно, здесь еще над чем поработать. Здесь часть фактически не проработана. То есть мы только вытащили здесь центральное ребро, и то здесь есть некоторые такие провалы, которые, конечно же, недопустимы. На этом все. Всем спасибо э, за просмотр. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В одном из следующих видео я попробую сделать обзор на инструменты приложения Power Surfeting. Думаю, это будет интересно. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.